Здорово всем, новый пранк, прогулка с моим невидимым псом. Так вам моя собачка? Это собака? Да, ее зовут Пандора. Я даже не знаю. Давай, давай, давай. Давай, пошли, не скули, не скули. Ее зовут Пандора. Ну да. Это девочка, да? Погодите. Это ведь не она. Ты готова? Какая собака ваша? Она сейчас резвится на площадке. Она писает на твою ногу, чувак. Блин, как ты так сделал, поводок? Ее зовут Пандора. Пандора. Ну что ж, спасибо, а то она говорит, что надо идти. Я вижу поводок для пса, но его нет. Есть. Все нормально, четыре ноги на туловище. Да? На туловище? Что это? Так смотрите, он же прямо перед вами. Я не вижу его. Я не вижу здесь пса. Блин, где песик? Дай ему вот это. О, простите, я должен это сфоткать. Хорошо. Да, дай кость. Ее зовут Пандора. Что? Ее зовут Пандора. Вот дерьму. Пандора. Она обидела тебя. Это псина покусала меня. Пандора, не делай так больше. Хорошо. Кто-нибудь должен помочь моей собаке. Какого черта у тебя изы? Нужен к доктору, верно? Пандора. Она засыпает прямо сейчас. О, бог мой. Так, так я в порядке. Пандора. Что у вас за проблема? Она ничего не делает, как обычно. Понятно, но ее и нет здесь. Может, хотите присесть? Давай, ну давай, пошли, нам здесь не помогут, не умирай. Спасибо за просмотр, народ также благодарен тем, кто оставил лайки, комментарии и подписался на канал. Ждите новых видео.